Приветствую всех трейдеров! Вы находитесь на канале платформы для трейдинга ATAS. Меня зовут Владислав Шевченко, и в этом видео мы сделаем обзор новых индикаторов SOT. Начиная с версии 5722.2, в торгово-аналитическую платформу ATAS добавлены три индикатора для работы с отчетами SOT. Это Open Interest, Net Positions и Index. Далее в видео мы поговорим о том, что такое отчеты SOT и где их взять, какие они бывают и что показывают, преимущества и недостатки отчетов, как загрузить индикаторы на график, примеры торговых стратегий и как их совместить с кластерными графиками. Итак, что же такое отчеты SOT? Отчеты обязательства трейдеров показывают позиции участников на рынках фьючерсов и опционов. Обычно данные собираются на закрытии торговой сессии вторника и публикуются в пятницу вечером. Отчеты готовятся комиссией по торговле товарными фьючерсами. Эти отчеты обеспечивают прозрачность рынков, нацеленные на то, чтобы предотвратить пузыри, крахи и бороться с манипуляциями на бирже. Кроме этого отчеты предоставляют отличный инструмент для принятия торговых решений, но правда в первую очередь только тем, кто торгует на дневных и недельных графиках. Все отчеты SOT публикуются на официальной странице CFTC, ссылка на нее будет в описании к видео. Отчеты суммируют количество контрактов, которые держат участники рынка с учетом направленности, т.е. Short или Long позиции. На экранах сейчас вы видите пример такого отчета по фьючерсам на пшеницу. Отчет содержит информацию об открытом интересе, позициям трейдеров с учетом категорий трейдеров и направленности их позиций динамики позиций и интереса и статистике по численности каждой категории. Какие бывают отчеты сот? Во-первых, отчеты разбиты по отраслям ⁇ сельскохозяйственный рынок, металлы, финансы и другие. Во-вторых, они могут предоставляться как в более детальном, так и в коротком виде. С практической точки зрения формата ⁇ Шорт ⁇ вполне достаточно. В-третьих, отчеты могут учитывать только данные с рынка фьючерсов или же комбинировать данные по фьючерсам и опционам. В-четвертых, есть несколько типов отчетов по структуре. Более детально о них читайте в нашей статье, ссылка на нее будет в описании под этим видео. Главное преимущество отчетов в том, что они несут достоверную информацию о позиционировании на рынке его участников. Это помогает понять подлинные настроения на рынке и оценить силу трендов. А теперь несколько недостатков. Первое. Отчеты публикуются только раз в неделю, и то с задержкой. Это уменьшает их применимость для тех, кто торгует краткосрочно или внутри дня. Второе. Отчеты содержатся в таблицах на сайте. Это неудобно в практической работе при сопоставлении с графиком цены. Чтобы нивелировать перечисленные недостатки, в платформу АТАС были добавлены индикаторы отчетов сот. Индикаторы добавляются на график стандартным способом в три простых шага. Откройте меню менеджера индикаторов из меню окна «Charts» или сочетанием клавиши «Ctrl» и «I». Найдите в списке раздел «Sod» добавьте нужный индикатор из раздела, нажав кнопку «Add». В настройках можно изменить параметры отображения линий и выбрать окно для отображения индикатора. Как вы понимаете, индикатор работает только на рынках, которые подотчетны CFTC. Например, на графике с биржи криптовалют индикаторы SOT будут показывать нули. Индикатор Net Positions использует разбивку на три категории. Large Traders, Small Traders и Commercials для всех инструментов. Также нужно держать в уме, что публикуемые в пятницу отчеты показывают позиционирование трейдеров на вторник, то есть тремя днями ранее. Поэтому если в среду или четверг произошли сильные движения, они будут отражены в отчетах только в следующую пятницу. Платформа ATAS показывает изменение значения индикаторов SOT во вторник. Итак, как же анализировать индикаторы? В основе анализа SOT лежит обнаружение заметных дисбалансов в позиционировании разных категорий трейдеров. Если, например, коммершалс на рынке пшеницы имеет чистую длинную позицию, то есть у них больше открытых лонг позиций, чем шорт, мы можем предположить, что инсайдеры рынка пшеницы делают ставку на рост цен. Рассмотрим пример из 2019 года. На графике цифры 1 отмечено, как коммерчалс имели преобладание позиций шорт. Тогда пшеница торговалась выше цены 550 долларов. Действительно, последующее снижение цены в диапазон 490 долларов подтвердило, что 550 долларов слишком высокая цена и справедливая стоимость находится ниже. Цифрой 2 указана обратная ситуация, когда цена опустилась к 470 долларов и ниже, красная линия пошла вверх. По факту трейдеры из группы Commercials начали открывать позиции лонг, так как считали, что ситуативно цена слишком низкая за товар. Время подтвердило правильность их действий, потому что позже котировки вернулись в диапазон предыдущего флета 490-520 долларов. Этот пример показал, что Commercials имеют свойство действовать на опережение, тем самым предсказывать будущую цену. Теперь поговорим о данных крупных спекулянтов. Как правило, линии Large Speculators зеленая и Commercials красная демонстрируют обратную корреляцию. Возникает мысль, что представители из группы трейдеров крупных спекулянтов часто несут убытки. Так ли это? Очевидно, что никто из участников биржевой торговли не может быть полностью застрахован от убытков, но если бы large speculators были в итоге в минусе, то обанкротились и их позиции CFTC не отслеживала бы. Но это не так. Во время тренда крупные спекулянты, как правило, находятся на верной стороне рынка. На текущем графике вы видите динамику цены популярного фьючерса e на фондовый индекс Dow Jones. Зеленая линия показывает, что крупные спекулянты как будто ожидали серьезной паники. Несмотря на устойчивый рост стоимости контракта, они скорее всего фиксировали профит по лонгам. Поэтому у нас есть дивергенция цены и зеленые линии, как показано стрелка 1. Интересно, что small traders синяя линия очень быстро отреагировали на падение рынка, резко открыв позиции лонг, как показывает стрелка 2 но, видимо, попали в ловушку и наверняка теряли деньги на этом падении. Синяя линия показывает позиционирование наименее капитализированной группы трейдеров. Вряд ли они обладают мощью, чтобы хоть как-то влиять на рыночные цены, однако их поведение может помогать понимать рыночное настроение. Кроме того, на некоторых рынках данные Small Traders обладают особенным свойством. Например, фьючерси... Например фьючерсы на живой скот. Многие животноводческие фермы попадают здесь в категорию мелких трейдеров, и их активность, хеджирование или спекуляции дают больше веса к мнению, что цена находится около своих экстремумов. Это продемонстрировано кружочками на графике тикер LE на бирже CM дневной период. Но на рынке фьючерсов на золото маленькие трейдеры менее успешны. Вы видите график дневного периода за 15-16 года. Обратите внимание, мы добавили на график индикатор RSI, а затем в его настройках указали Source – Small Traders. Это нужно для удобства анализа линии Small Traders. Как видите, на рынке золота значение линии мелких трейдеров может трактоваться как сигнал «надо делать наоборот». Еще раз повторимся, нет никаких гарантий, что экстремумы на линиях индикаторов сот гарантируют получение прибыли. Никто не избавлен от рисков. Пожалуй, главный недостаток индикаторов SOT в том, что они показывают данные из прошлого, однако задержка не настолько большая, чтобы значения полностью утратили свою актуальность. Предлагаем вам рассмотреть такой вариант использования. Шаг первый: Определение сигнала на старшем таймфрейме с помощью индикатора SOT. Шаг 2. Поиск точки входа на младшем таймфрейме с помощью кластеров или других индикаторов платформы ATAS. Рассмотрим пример фьючерс на канадский доллар стикером 6C на бирже CME. На недельном графике мы четко видим, что индикатор Commercials убедительно показывает точки разворота. Трейдеры этой группы наращивали шорт позиции, отмеченные цифрой 1, задолго до того, как произошло падение на фоне коронавируса. А затем вовремя сориентировались, накопив лонг цифра 2. Поэтому, когда значения Commercials достигли экстремальных значений в мае 2021 года, появился повод искать точку входа в шорт. Цифра 3. Переключаемся в режим кластерных графиков «Дневной период». 31 мая мы видим попытку пробоя круглого уровня 0,83. Но примечательно, что закрытие произошло ниже уровня 0,83 и максимального кластера объема. Это медвежий сигнал. На следующий день произошла еще одна попытка преодолеть уровень 0.83, но слабая активность, которую видно по бледному цвету кластеров, можно интерпретировать как незаинтересованность трейдеров в повышении цены. И, кстати, это не противоречит индикатору SOT Net Position, который показывает экстремальные отрицательные значения. Поэтому продажа от уровня 0,83 выглядит обоснованной. 10-11 июня рынок начал снижение, которое ускорилось 16 июня, когда произошло заседание ФРС США. Далее скажем пару слов о том, как анализировать индикатор Open Interest. Этот индикатор показывает общее число открытых позиций. По распространенному мнению существуют следующие варианты интерпретации сигналов. Медвежьи сигналы. Усиление даун-тренда, когда цена снижается на увеличение значения открытого интереса. Затухание даун-тренда, когда цена растет на уменьшение значения индикатора Open Interest. Обычные сигналы основаны на усилении даун-тренда, когда цена растет на увеличение значения индикатора. И цена снижается на уменьшение значения индикатора, то есть затухание даун-тренда. На графике индикатор Open Interest показывает как раз бычий характер рынка серебра в середине 2019 года. Когда цена повышается, то и количество открытых позиций растет, но во время промежуточной коррекции открытый интерес немного снижается. Примечательно, что зеленая линия крупных спекулянтов пошла вверх, так как участники этой категории зачастую поддерживают все затяжные тренды. Кстати, по использованию индикатора открытого интереса у нас есть отдельные статьи, ссылки на эти статьи вы найдете в описании к видео. Мы надеемся, что вы по достоинству оцените их потенциал для повышения эффективности торговли на популярных инструментах. Спасибо за просмотр! Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропускать новые видео и вебинары, а также ставьте палец вверх, если видео было полезным для вас. И до встречи в следующих видео!